Ребята, всем привет! Меня зовут Роман. Вы на канале Таёжный путник. Сегодня я выбрался на охоту. Хотел косачей взять. Подъехал прямо, были стояли у дороге. Смотрите, сейчас я увеличу, попробую. Даже выше я только разложил. Попробую к ним подойти. Метров 150, она они от меня сейчас сидят. Вот, смотрите не взял красавцы какие на самых я стрелять не буду попробовать косачу подойти вот тут еще один где-то сидел вот. красивые какие Не знаю, попробую сейчас стороной пойти, ну, давайте, все получится, покажу. Сейчас иду за ряпчиком. там попробую, там вроде друг говорил, рябчики водится. три штуки было, да. Тут перевесок такой, давайте встану там. Вот сзади перевесок у меня, и там рябчики должны быть, ну надеюсь, что будут. Так что вот так, смотрим. Да. Двух тетерок согнал. Стрелять не стал, потому что что-то жалко их очень. Нераздо по ним не стрелял. Сава взлетела, хотел по ней стрельнуть, а этот был предохранитель, а потом не стал. Думаю, пусть летит. Она вроде в Красной книге, наверное, савата у нас. Так, ребята, вот и удача настала, хотел зрябщика, конечно, найти, а шел, шел, обратно уже думаю пройтись, а перед И смотрю, белое пятно какое-то прыгает, метров, на 50, думал, достанет, не достанет, и зацепил его, и недалеко еще пропрыгал, и зайца я взял на второй выстрел, вон белое пятно лежит, сейчас будем подходить. Достал его пятеркой, не помню импортный какой-то патрон зеленый, но хорошие, мне нравятся они. Вообще кучность хорошая, равномерная. Вот смотрим дальше, думал охота сегодня будет нулевой, а нет. Давайте дальше идем. Беленький какой. кажется так, как тебе пролезть это, и там, да. Тоже такой худящий зимний Так, ребята, и закончился сегодняшний день. Время 3 вечера, ходил я с 9 утра, обошел много, с собой еды не брал, надо был термос маленький, налить, пить охота было. Подведем итоги. Вот сегодня за вот целый день я сначала увидел сову, видео увидите, потом вышел двух тетерок мог бы взять, но не стал стрелять, потому что это не мое, их и так не очень много стало. А еще плюс, если каждый будет стрелять, лучше поберегем. Катчатого оба, да, взял бы, потому что ни разу не убивал я тетяре. Пошел я потом зарябщиком на монок. Первый раз посвистел он, откликнулся. Но я не мог определить, с какой стороны. Ну и вообще первый раз, потому что растерялся. Там еще шумил и пил не так далеко. И, короче, не увидел я. Так и не нашел никого. Я свистел, свистел, наверное, понял, что там висит не то что надо и улетел потом круга дал пошел стал выходить и увидел заяц пример делает сначала думал да как думал можно сказать не думал а взял да выстрелил и подстрелил его вот такой подсох его. Сейчас домой пьем покураем. Убил его и пошел полем выходить. Потом прошел сейчас вот. Еще одного зайца увидел. И покрупнее этого наверное, в разах полтора такой крупный. Бляд, блядь, зайц, смотри, какой круп, большой. Мне зайца одного хватит. Сейчас снимаю, попробую с ней ногами. Большой. Больше которого я посредил Вообще большой Здесь вообще не убивает. Блин, здесь мешает когда-то. Тайчик. был бы кто другой уже бы убил бы тебя как интересно наблюдать за ним вообще не боится или слушается сидит понятному что наверное происходит Скажут, что от него хотят а как сфокусироваться на него Как долго сидит? А ну, мы пять уже. Так, как бы что будет снять, тебя поближе-то подойти или прыгаешь. Ну, уже я пока пусть пока тут поближе тогда. интересно смотри побежал остановился тут вообще близко приблизко 20 But it серый еще дай как ладно ребят где ты за но я не голодный, так не стал больше стрелять не то, что не голодный, а одного добыл, куда добром хватит пусть они размножаются, бегают мне охота было рябчика найти и потом еще рябчика свистел, слышу, что-то ш... зашумело где-то понять не мог сначала что такое, хотел пулю разряжать, думал, кто где идет лод что-ли а он не отсвистывался, а перелетал с ветки на ветке не один был, два было, но я только одного увидел и то далеко. Надо было, конечно, еще попробовать подмонеть, чтобы поближе подойти. И выстрелил, а безрезультатно он улетел. А потом так и ничего. Еще походил, посвистел, посвистел и ничего. Время уже поджимает. Да и уже у уставший кушать охота. Так что вот так вот, ребята. Ставьте лайк, подписываемся. И смотрите дальше. мной рябчика я возьму. Монок я уже чуть-чуть начал научиваться под самку, конечно. Так что всем пока, удачи!